Коллеги, давайте начнем. Фамилия моя Бабылев, зовут меня Александр, я работаю в Могилеве, врач-психотерапевт, сексолог, заведующий амбулаторным отделением пограничных состояний э, областного психоневрологического дистанции. Когда-то первый раз я э, приехал на кафедру в 1995 году, тогда только вышла э, книга «Общая психотерапия», э, автор Кондрашенко, и нам ее презентировали, по ней нас э, учили, и в конце курса э, попросили пожелания высказать. Ну, я задал вопрос, а когда же выйдет частная психотерапия? На что э, был получен ответ, что это дело далекого будущего, посмотрим, как это. Ну вот прошло уже более 20 лет частной психотерапии, а так и неизданной. И мне пришлось искать э, подход, который бы э, был э, не просто интересен, элегантен, э, прост в исполнении, но и э, был бы эффективным и экономичным. И такой подход я нашел в 2013 году, то есть пять лет назад, съездил, обучился в Москву. Подход называется ⁇ Краткосрочная стратегическая терапия ⁇ по модели Джорджа Нардона. Простые решения сложных проблем. Это тема нашего сегодняшнего занятия. Но перед тем, как приступить... К рассказу об этом подходе я хотел бы сделать небольшое отступление с учетом того, что здесь на этих занятиях присутствуют врачи-психиатры-наркологи, психотерапевты. Все мы пользуемся международной классификацией психических и поведенческих расстройств, которые носит описательный характер. Так психиатры в мире э, договорились, что по таким-то критериям мы выделяем э, те или другие психические расстройства. И я бы хотел вызвать у вас небольшое сомнение, а являются ли пограничные психические расстройства психическими расстройствами. И, значит, свое выступление я хотел бы э, вот с чего. Э, до середины XIX века э, было два понятия – болезнь и симуляция. Психиатрия тогда только-только-только зарасталась. И многие пациенты, которые, то, что мы сейчас говорим, имеют необъяснимые соматические симптомы, это все тревожные состояния, соматофорные расстройства, конверсионные расстройства, они считали симуляторами. Почему? Если задать вопрос, что такое болезнь, Болезнь – это структурные изменения в организме, приводящие к нарушению его функционирования. И естественно, врач XIX века пытался найти какие-то структурные изменения в организме человека, предъявляющие э, жалобы, и не находил их. И, и человек признавался симулянтом. был такой. Врач-невролог, патологоанатом, профессор Шарко. Фамилия вам всем его известна. У него была клиника в Сальпетриере, это француз. И в этой клинике наблюдались тяжелые неврологические пациенты и пациенты с необъяснимыми телесными симптомами, то, что мы говорим, истерические параличи, немота, глухота, там же были рядом пациенты с рассеянным склерозом, ну и так далее. И он э, считал себя назографом. Они находились у него в клинике не только месяцами, но и годами. И он прослеживал динамику состояния и потом судьбу этих пациентов. А когда кто-то из них умирал, он делал вскрытие и пытался найти какие-то структурные изменения. И у многих пациентов он этих структурных изменений не находил. Но именно Шерпо убедил французскую медицинскую академию признать этих пациентов больными. Они же страдают? Страдают. Они виноваты в том, что страдают? Нет, не виноваты. Они сознательно имитируют симптомы тех или других расстройств? Нет. Таким образом, были созданы пограничные психические расстройства. То есть, вместо того, чтобы искать какие-то структурные изменения, которые бы действительно подтвердили, что данный пациент болен, Шарко расширил критерии. А критерий и функциональное нарушение без структурных изменений признать проявлением болезни. А то, что мы не находим в данный момент каких-то структурных изменений, ну это наши диагностические методы, несовершенные, они грубые, и через какое-то время, в ближайшем или далеком будущем, будут открыти, открыты эти структурные изменения. Итак, прошло более 150 лет, и до сих пор неизвестно, Этиология большинства психических расстройств. Итак, был э, критерий. Значит, болезнь и симуляция была. Значит, если неосознанная... Имитация. здесь осознанная имитация то есть после шарко неосознанная имитация стала относиться к болезни ну а осознанная имитация это симуляция понятно ну всем известно имя психиатра бредера вот. на, на что он обратил внимание он говорит, послушайте, разве нормальный, здоровый человек будет притворяться, осознанно симулировать? Зачем ему это надо? Притворяться, симулировать и так далее. На самом деле, тот, кто сознательно симулирует, он еще болен. Еще более болен. Почему? Потому что э, э, у него может быть какие-то нарушения развития, расстройства личности. И в результате, если принять это утверждение Блейлера, то и осознанную э, симуляцию можно отнести к болезни. И отпадает надобность вообще в разделении больной-небольной больной, или симулянт. Но это уже получается э, какой-то абсурд. Поэтому э, в чем э, у меня возникает сомнение? Или мы следуем критерию: структурные изменения в организме, приводящие к нарушению функционирования, это болезнь, а функциональные без структурных изменений это не болезнь. Тогда что такое пограничное психическое расстройство? Ну и э, я вам расскажу свою позицию. Э, Нардона об этом э, не говорит, но это моя интерпретация. Э, краткосрочной стратегической терапии. Знаете, есть такой анекдот. Ты знаешь, встречаются два еврея, ты знаешь, Мойша мой не так уж и хорошо поет. А второй спрашивает, а ты что, слышал, как поет Мойша? Нет, не боря на Поэтому, если вы потом будете читать литературу по краткосрочной стратегической терапии и найдете какие-то расхождения, понимаете, что это моя ошибка. А то самое лучшее, что я вам сегодня продемонстрирую и продемонстрирую вам видеозапись сессии с первого, последнего сеанса пациента с агорофобией с паническими атаками, и плюс у него еще было две монофобии. Страх ездить в лифте, страх ездить в метро и еще одна, страх полетов в самолете. За семь сессий он решил все эти проблемы. Покажу короткую запись пациента с обсессивно-компульсивным расстройством. Вчера Сергей Владимирович вам здесь проронил такое высказывание, что, ну, вы знаете, невроз навязчивых состояний, или обсессивно-компульсивное расстройство, это уже ближе э, к психотическому э, уровню реагирования. И если у человека навязчивая мысли, то это уже очень тяжело, очень сложно. Это уже хроническое психическое расстройство. Проблема решает, решилась за полтора часа работы психотерапевта. Пациент среднепродолжительной сессии 10-12 минут. И всего сессии было там. 7 или 9 покажу. Так, покажу вам короткий случай, как с краткосрочной стратегической терапией работают с бессонницей. И вы уже сможете реально применять эти знания на практике. Ну и если у нас будет время, значит я вам покажу тоже короткий случай. Мальчик подросткой, но с задержкой роста вследствие эндокринной патологии обратился папа с сыном, которому 14 лет с задержкой пубертатного развития. Но ну, у него что были? Начнется разблокирование проблемы между первой и второй сессией. Но прежде чем это такое одно вступление и второе. Вступление. Знаете, я отдаю себе счет, что каждый из вас читал книжки по психотерапии. Мы все знаем, что в основном у нас четыре основных направления психотерапии. Это динамическое направление, когнитивно-бехеверальное, экзистенциально-гуманистическое и системное. Всего методов психотерапии взрослых где-то около 900 описано. Методов психотерапии детей 1200. Естественно, среди такого разнообразия нам нужно как-то выбирать. А как мы выбираем? Ну, наш знакомый, кто-то там занимается, говорит, напочитай. О, да, интересно. Приехали на курсы, нам рассказывают с умным видом юнгианский анализ, рациональную мотивную терапию, там... Допустим, семейную терапию, еще чего-то. О, как-то интересно, что-то где-то зацепило, и давайте-ка будем это изучать. Но я хотел бы вам рассказать о критериях выбора терапевтического подхода. Потому что реально, допустим, каждый из нас, мы все работаем в, в системе здравоохранения государственной, правильно? Частных у нас нет. Психотерапевту на первичное посещение отводится 45 минут, на повторный прием 15 минут, на сеанс психотерапии 45, сеанс супружеской семейной терапии 90 минут. Психиатру отводится на прием сколько? 20 минут, да? Первичное. Или сколько? Первичное первичное 15, 15, первичное 15. Так, повторный 15. Повторный 15. Какой юнгианский анализ? Правильно? То есть побыли, уехали. Когда я, помню, приехал первый раз на цикл, нам рассказали и гештальтерапию, и юнгианский анализ, и психоанализ, псих, э, э, аналитическую психологию э, Адлера, э, НЛП, эриксоновский гипноз, а, обычный классический гипноз, я у, уехал, голова вот такая, думаю, какой же я дедух, я ничего не знаю, и что, обратите внимание, когда терапевт находится в стрессе, что он использует в своей работе, то, что более ему знакомо. А более знакомо то, чему нас обучали в институте в интернатуре фармакотерапия. Все. Потому что стресс. Да? А как выбрать, как обучиться? Я вам дам критерии. Хотите соглашайтесь, хотите нет, но я думаю, что вы согласитесь убежден просто в этом первое первый критерий выбора терапевтического подхода критерии выбора терапевтического подхода первый критерий эффективность правильно номер один ко мне пришел пациент я ему установил диагноз по мкп 10 или я допустим ну он пришел с психическим расстройством давайте будем так говорить и нам нужно его вылечить. Или он пришел с проблемой, и нам нужно помочь ему решить эту проблему так, чтобы он был доволен. Правильно? Эффективность. Значит, что имеется в виду? Пишите «эффективность» — это единичка, а дальше пишите «А». «А» — это, значит, полное решение проблемы. А в скобочках — выздоровления в скобочках это таком на э, медицинском языке а полное решение проблемы что имеется в виду к окончанию курса терапии у пациента исчезли все его расстройства так и в течение отсроченного наблюдения ну, по-разному проводят отсроченное наблюдение, но в, в, в, в краткосрочной стратегической терапии после окончания терапии мы встречаемся с пациентом с интервалами в 3 месяца, потом 6 месяцев и 1 год. То есть год и 9 месяцев. А, в, а, в психотерапии у нас, если пациент в течение года возвращается за помощью, вот до последнего времени было так, мы снимали его с наблюдения, карту передавали в да? архив, но давайте так, возьмем, то есть в течение отсрочного наблюдения нет рецидивов, то есть нет возврата проблем, нет э, э, смещения симптома, то есть не возникает никаких других э, проблем. Понятно? Это э, полное решение проблемы или выздоровление. Значительное улучшение, то есть, Б, значительное улучшение. К окончанию курса терапии полное исчезновение симптоматики. То есть, как и в первом случае, но в течение отсроченного наблюдения наблюдается э, э, неярко выраженные рецидивы или возвраты проблем. Ну, например, у пациента с паническими атаками возникают эпизоды тревожности, но он с ними справляется самостоятельно, без лекарств, не обращается за помощью и так далее. То есть у него есть стратегии или у него есть способы совладания со, своим состоянием, со своими состояниями. Это значительное улучшение. Незначительное улучшение. К окончанию терапии. Или полное исчезновение, или частичное исчезновение симптоматики. Но в течение отсроченного наблюдения у пациента наблюдаются рецидивы проблемы, вынуждающие его обращаться за помощью. Следующее без перемен и ухудшение. Вы знаете что? Бывают такие подходы, такие методы терапии, когда от этого лечения пациенту становится еще хуже. Чем привлекателен э, стратегический э, подход, то что о, о, значит, он существует э, уже более 30 лет. Э, э, Джорджо Нардона, он сам итальянец, а у него центр э, краткосрочной стратегической терапии в Арецо. Арецо вот, и филиалы по всему миру. То есть это сотни тысяч э -э, пациентов э -э, пролеченных. И статистика показывает, ухудшений не было. Мы можем не помочь пациенту, но так, чтобы ему стало хуже при использовании этого подхода, хуже не будет. Что тоже очень привлекательно. Я могу не помочь, но я не наврежу. Это же самый основной принцип. Значит, итак, первый критерий выбора э, терапевтического подхода – эффективность. И когда нам говорят, ну, вы знаете, мы, чтобы вот, мы должны общаться с пациентом вот таким образом, мы должны быть более эффективны, Задайте тому, кто говорит, вот с чем бы вас не знакомили, задайте, насколько ваш подход эффективен. Да? Есть данные, есть исследования. Эффективность классического психоанализа 30%. И это очень хорошо. Да, можно? А я такое читал произведение, да. что у некоторых пациентов да. психоанализ, проведенный более 5-6 лет, может вызвать ухудшение. Да, есть такое. Ну, знаю, есть пациент. и такое. То есть, ну, я а вам просто, к чему это приводит? Я сейчас ухушение. не говорю вам там о психоанализе mm -hmm. или еще что-то. Ну, вот есть такие исследования. Ну, мы знаем, плацебоэффект 40% достигает. А эффективность классического психоанализа 30%. То есть он может быть эффективен в каких-то отдельных случаях. Значит, в направления терапевты вообще не проводят никаких исследований своих эффективностей. Да, красиво, замечательно, самоактуализация личности, личностный рост и так далее. Замечательно? Замечательно. Насколько это эффективно? Каждый терапевт приведет вам один или два случая. Вот был у меня случай, и вот так я хорошо помог. Но это единичный случай. А эффективность? Это что за научный подход, который не оценивает эффективности? Это не научный подход. Я из того, что знаю, я знаю, когнитивно-бихеверальная терапия проводит исследование своей эффективности. А? Так. И э, э, стратегический подход тоже. Джорджа Нордона проводит э, эффективность, ну, исследование своей эффективности. Чуть позже я вам... Э, Покажу и расскажу. Да. Можно еще опять копеек ставить? Мне э, попадалось, значит, материал, что проводилось мета-исследование, там, где порядка более 400 исследований mm -hmm. вместе собиралось, где-то в 2008 mm -hmm. году 2009. Mm -hmm. и, значит, исследовались различные подходы. Э, mm -hmm. вот. И, значит, получается, что в среднем, в среднем mm -hmm. эффективность э, методов в основном на когнитивных поведенческих mm -hmm. подходах, в среднем где-то вдвое выше, чем у личностно ориентированных. Mm -hmm. да? При том, что при примерно одинаковой стоимости. А, допустим, если сравнивать личностно ориентированные, там, такие как Гирстань, с классическим психоанализом, они имели примерно одинаковую эффективность, но при этом классический психоанализ был где-то в 20-40 раз дороже. Ага. Ну, ясно. Ну, и при исследовании эффективности э, в разных подходах используются разные критерии. В краткосрочной стратегической терапии, как мы оценим эффективность? Решение проблемы, которую заявляет пациент. Не я, как специалист, оцениваю. Значит, вот я ему поставил диагноз депрессия по критериям МКБ. Вначале я ему дал там тесты, определил степень уровень депрессии, и в конце тоже замеры степень уровень депрессии. И еще контрольная группа, которая были депрессивными, но им почему-то не оказывали никакой терапии они страдали во время того, как мы проводили терапию э, другим пациентам. Или э, кто-то получал медикаментозное лечение. Нет. Пациент эксперт по своей проблеме. Вы поняли, да? То есть, если к окончанию терапии по шкале оценки эффективности пациент ставит 10 баллов, где 0, это когда мы познакомились, а 10, это когда э, э, пациент э, скажет, что «Спасибо, доктор, я решил свою проблему и больше помощи не нуждаюсь». Вот когда он ставит 10 баллов, мы считаем, что проблема решена, ну и дальше мы отслеживаем. Ну и плюс мы видим, мы в беседе выявляем, что да, действительно, настроение, сон, аппетит, активность, там, э -э -э отношения в семье, на работе и так далее, то есть тут все у него нормально. Понятно, да? Вот, значит, второй критерий выбора терапевтического подхода это э, экономичность или экономность, экономичность. Берем два подхода, которые э, одинаково эффективны. Ну, например, 80% случаев выздоровление э, или значительное улучшение. И в этом подходе, и в этом. Какой же лучший подход? тот который менее затратили по времени да? то есть одно дело мы решили проблему за 10 сессий терапевтических или мы решили проблему за 30 или 60 сессий терапия заняла допустим 35 месяцев или 35 лет продолжительность сессии допустим в одном подходе Каждый сеанс длится по полтора часа, а в другом э, подходе средняя <свят> продолжительность, допустим, 15 минут. Важный критерий? Конечно же, важный критерий. То есть мы можем сравнивать разные подходы, независимо от их методологических э, предпосылок, независимо от того, каким направлением они относятся по этим критериям. Эффективность и экономичность. Следующий критерий. Э э воспроизводимость то есть если я использовал э э какие-то терапевтические приемы выстроенные в определенную последовательность и добился положительного результата при данном типе проблемы у данного пациента я могу рассчитывать что если я буду поступать точно так же, то я точно так же эффективно помогу и э, другим пациентам с аналогичным типом проблем. То есть я могу воспроизвести свои действия. Не каждый подход этим может похвастаться. Спросите у гештальтерапевта, например, сколько э, времени и насколько эффективно он скажет, ну не знаю все будет зависеть от вас да? когда я решу я эту проблему ну там посмотрим да и дальше, представьте если это невоспроизводимо как чувствует себя терапевт каждый пациент это как э, э, отдельный случай индивидуальный и я тогда что нахожусь в каком-то тревоге, в стрессе, думаю, как я, смогу я помочь, не смогу помочь, что он мне э, преподнесет это, вроде одинаково, а вроде и нет и так далее. Ну да, но на самом деле надо учитывать еще особенности терапевта, которые работают, например, с людям с творческим, каким-то таким радикалом. Вот такой подход больше подойдет. То есть каждый Ему раз. Мне больше нравится каждый раз. То есть каждый раз он будет что-то создавать новое, изобретать. Подходит, а с... ну, Я вам так скажу. Смотрите, например, ну женщину более, наверное, это подходит эта метафора, так? Все женщины готовили там сырники или селедку почти, так? Ну так, так. Итак, если она приготовила не селедку под шубой, а непонятно что, мы вообще не узнаем, что это селедка под шубой. Но каждая хозяйка готовит по-своему. Но мы знаем, это селедка под шубой, она может отнестись творчески, но есть рецепт. Есть рецепт и есть какие-то виды изменения этого это рецепта. Хорошо, выбирайте. Может он не такой... Значит, как... значит, послушайте, еще один момент. Но согласитесь, мы не говорим сейчас о каких-то отдельных подходах. Да? Вот. Мы говорим о том, воспроизводимо или нет, это же важно. И от этого зависит. Ну если я творческий человек, с каждым пациентом я должен начинать все заново, там еще, и мне это нравится замечательно. Воспроизводимость хороша в том контексте, что можно еще обучить людей с меньшим уровнем образования. Это следующий критерий. Передаваемость. При легче контролировать результаты, допустим. Предсказуемость, Предсказуемость. еще это Итак, сделали, смотрите, мы вы сами выражаете. вышли на эти два очередных критерия. Передаваемость. То есть мы этому можем научиться. И за короткие осроки. Сколько проходит обучение, допустим, гистальтерапевт? Или, или психоаналитик, или гоммунистический психотерапевт, или когнитивно-бихеверальный терапия. Сколько времени занимает? В среднем 2-3 года. Вот, в среднем 2-3 года. 7. Ну и сколько, за сколько часов, да, то, то же же вариант. Это то, что мы говорим критерий критерии передаваемости. И важен еще критерий предсказуемости. Что такое предсказуемость? Допустим, пациент пришел на первую сессию, мы с ним что-то сделали на сессии, в некоторых подходах мы даем ему какие-то предписания или домашние задания, которые он должен выполнять между сессиями или не даем. Но он приходит на следующую сессию, и я должен ожидать результат нашего взаимодействия. И желательно это где-то 2-3 варианта. То есть я готов к следующей. Готов к следующей сессии. То есть процесс предсказуем. Если не предсказуем, это опять та же самая система. Я каждый раз э, э, на встречу с каждым пациентом, как в бой. Ну вот такие критерии. Выбор от терапевтического подхода. В отношении эффективности стратегической терапии, это данная сайта, сайт есть в Москве, в Москве есть центр краткосрочной стратегической, стратегической терапии, это ближайший у них есть филиал. филиал, да, ближайший филиал, у них есть сайт, то есть вы можете в интернете забомбить сайт Центра краткосрочной стратегической, стратегической терапии Москва. Если Италия, а. Схема терапии как-то похожа или это что? -то? В смысле? Или это одно и то же? Что схема терапии? Я не понял, что вы, какая схема терапия. Да. Хорошо. Хорошо. Продолжайте. Значит, я вам просто не говорю, да? Так. То есть где можно информацию взять? На сайте. Сайт есть у Центра стратегической терапии Вареца, у Джорджа Нардона есть новые сайты, там выложены будут. Все книги, а у него более 30 книг по различным проблемам клиническим. Ну вот данные эффективности. Доказанная эффективность методов до 96%. То есть Джорджа Нардона, когда разрабатывал свои стратегии и протоколы вмешательства, он взял себе критерий эффективности не ниже 70%. Не ниже 70%. Значит, в отношении тревожных расстройств. 95% случаев. Это выздоровление и значительное улучшение. и с год и 9 месяцев. Панические расстройства, горофобии, социальные фобии, другие фобии, посттравматическое стрессовое расстройство и монофобия. Расстройства, связанные с навязчивыми состояниями. 89%. Это идеи, мысли, действия, ипокондрия, дизморфофобия. Расстройство пищевого поведения. 83% случаев. Анорексия, булимия и произвольно вызванная рвота. Значит, есть такая книга у Джорджа Нордона «В у еды». Ее можно в интернете скачать. Это книга, где описаны протоколы вмешательства при расстройствах пищевого поведения. Допустим, в отношении вызванной работы, произвольно вызванной работы, эффективность 95%, в отношении булемеев 90% случаев, а в отношении анорексии там показатель 56%. Но э книга э ⁇ Исследование нарушений пищевого поведения ⁇ Джорджа Нардона проводил в, э в, в начале 90-х годов. За это время протоколы вмешательства изменились, усовершенствовались, и сейчас эффективность этого подхода в отношении анорексии 70. И его протоколы вмешательства при юношеской анорексии признаны э, Американской э, психиатрической и психологической ассоциацией терапевтов. Сексуальное нарушение в 91% случаев, депрессия в 82% случаев. Причем депрессия независима от этиологии. Какая она, неважно, психогенная, то есть реактивная, невротическая или эндогенная. Или органическая, вызванная там препаратами. Независима. проблема отношений в различных контексте. Это супружеские, партнерские отношения, семейные, рабочие проблемы, детско-родительские отношения, социальные отношения, там, с соседями и так далее. Проблемы детства юности 82 и расстройство, связанное со слабого, злоупотреблением интернет, то, что вот наша тема цикла зависимости, 80% случаев. Средняя длительность терапии 7 сессий. Когда Джорджио Нардона начинал, это средняя продолжительность терапии была 10 сессий. Есть еще одна его книга «Страх паника, фобии» Тоже в интернете может, можно скачать. Книга «Искусство быстрых изменений». Тоже. Там, вы если посмотрите, там были, допустим, случаи, которые решались за, допустим, 3-5 сессий. Или 20-30 сессий и так далее. Да? Но здесь представлены на этом на экране средние цифры. Эффективность и экономичность. Ну, теперь немножко расскажу, кто же такой этот.. Замечательный э, э, маг и э, чародей, который э, терапию превратил в мощную психологическую, научно-строгую э, технологию. Сам Джорджио Нардона, итальянец, его первое образование — это философия науки. То есть философ образовал. И что он? Он эпистемолог. Эпистемология — наука э, о том, э, «Как я знаю то, что я знаю?» Она изучает методологические основы э, различных э, теорий. И э, диссертация э, Нардоны, вернее не диссертация, дипломная работа по окончанию э, этого университета было изучение методологических основ э, методов психотерапии. Он, как философ науки, изучал, а соответствует тот или другой психотерапевтический подход, метод, критериям научности. научности. Некоторые из них вошли вот в, этот, в критерии выбора терапевтического подхода. И оказалось, что некоторые из подходов вообще не являются научными, а больше философско-религиозными концепциями. Психоаналитическое направление. Это не значит, что там нет каких-то истинных вещей, правды в этом подходе, еще что-то. Но к науке это не имеет никакого отношения. Это не значит, что эти подходы там неэффективны в каких-то э, э, случаях. Но э, к критериям научности не имеет никакого отношения. И вот он искал и нашел единственный подход, как ему показалось. Это подход э, э, значит, э, семейной терапии школы Пало-Альто. Школа Пало-Альто. Институт психических исследований. Возглавлялся он, это Соединенные Штаты Америки, вот, недалеко от Стэнфорта. Возглавлялся институт Тоном Джексоном. Сотрудники его были, вам больше известно, имя, Грегори Бейтсон, Викланд, Фишман, Пол Вацловик. Тоже, наверное, многим из вас эта фамилия известна. Значит, в чем суть и новаторство подхода школы Альта? У них основной операциональный конструкт был предпринятая попытка решения проблемы. Они считали так, что человек встречается с трудностью и предпринимает какие-то действия для разрешения этой проблемы трудной для себя ситуации неважно какая это ситуация внешняя или какая-то внутренняя. Да? если наши действия эффективны мы разрешаем трудности идем дальше по жизни потом у нас возникают какие-то другие жизненные ситуации и мы ищем различные выходы из этих ситуаций и поскольку мы все сейчас в данный конкретный момент времени находимся в этом месте значит мы Успешным. ну правильно мы не умерли мы не заболели мы все пришли на занятия да? то есть если возникает трудности я нахожу решение то все нормально но если я предпринимаю действия которые неэффективны и то есть э, трудность не разрешается а возникает проблема то есть, мои неэффективные действия приводят к формированию проблемы, ее усугублению и ее устойчивому существованию во времени. И исследователи этого института задались вопросом, а что случится, если мы возьмем и заблокируем эти неэффективные действия, введем альтернативу. В результате проблема решается. Побыв э, где-то два месяца в э, этом институте Джорджо Нардоном вернулся к себе назад Виталию и решил э, поменять профессию. Он попросил своего руководителя дипломного проекта, чтобы тот поспособствовал переводу его на психологический факультет. Он закончил психологический факультет то есть он не только э, философ науки но и клинический психолог вот э, Пол Вацлавик помог ему э, организовать э, центр э, краткосрочной стратегической терапии в арецо и этот центр успешно э, существует э, на протяжении уже более э, 30 лет э, Джорджа Нардонан Нардоне усовершенствовал модель института психических исследований. У него была задача какая? А можно ли? Вот, кстати, то, о чем э, вы говорили, что есть э, терапевты, творческие, которым нравится каждый раз э, э, сталкиваться с какой-то такой неординарной ситуацией и находить э, решение. Это были исследователи школы э, Палуальта. А Джорджи Нардона, он решил, а можно ли сделать этот подход технологичным и соответствующим научным критериям? Можно ли это все превратить в настоящую психологическую технологию? Можно ли разработать протоколы вмешательства для отдельных типов проблем? Если модель школы Палуальта, она была такая общая, ну, она только говорила о какой-то логике да, исследования ее вмешательства. Джордж Джордж решил разработать протоколы терапевтическое вмешательства, специфичные для определенных тип проблем. И первый его проект, это были 80-е годы, Джорджио Нардона тогда было где-то лет 25. Вот. Он занялся тревожно-фобическими расстройствами. И разработал первые пять протоколов при панических атаках, агорофобии, ипохондрии, дисморфофобии, обсессивно компульсивных расстройствах, патологическом сомнении. Сомнении патологическом. То есть тревожно-фобические расстройства. В 90-е годы он занялся э, нарушением пищевого поведения, ну а дальше пошло. И сейчас в настоящее время существуют протоколы вмешательства практически при всех э, э, формах э, пограничных психических расстройств. Кроме того, Джорджио Нардоне вводит э, новый операциональный конструкт вместо предпринятой попытки решения. Этот конструкт называется перцептивно-реактивная система. Перцептивно-реактивная система. Перцепция это восприятие. То есть, это система восприятия реальности или реальной действительности. Или система восприятия действительности. И реакция на нее. Вот что такое. Или по-другому. Это система отношения человека, субъекта, с самим собой, с другими людьми и окружающим миром. рецептивно реактивная система. Мы это понятие будем использовать. Джорджа Нардона ушел от постановки психиатрического диагноза. Вместо описательного диагноза, который в МКБ... Он оценивает перцептивно-реактивную систему. Условно, мы можем говорить, он ставит оперативный диагноз. Его не интересуют вопросы, почему возникло данное расстройство или эта проблема. То есть, какие факторы, то о чем нам обычно рассказывают. Его интересует вопрос, как она формируется и как она существует во времени. За счет каких механизмов она поддерживает. Вместо анализа прошлого он оценивает, как существует эта проблема в настоящем. Еще один важный момент. Запишите-то, есть такая книжка, автор Цоколов: Дискурс радикального конструктивизма. Книга. В основе стратегического подхода лежит философия радикального конструктивизма, в частности, коммуникативный конструктивизм Пола Суть. Мы как психиатры привыкли. Да? Человек приходит, у него голоса, чудеса, значит что? Он неадекватно отражает объективную реальность. И наша задача как специалиста – сделать так, чтобы он правильно отражал эту объективную реальность. Правильно? А что такое объективная реальность? Кто знает, как, как, какая она сама по себе? Это договорная реальность, то, что принято считать. Это, ну, потому что Это там принято считать. Это Мы, как психиатры, знаем объективную реальность, а пациент не знает. Поэтому он дезадаптирован. Почему? Потому что он не хочет соответствовать тому, о чем мы договорились. Вы поняли, да? И наша задача адаптировать его к жизни в обществе, а для этого он, мы должны подстроить его реальность под свою реальность. Радикальные конструктивисты считают по-другому. Каждый человек смотрит на мир сквозь призму своих интерпретаций. У каждого своя картина мира, своя субъективная реальность. И если я смотрю на мир сквозь призму страха, то это моя реальность. Значит, я буду избегать каких-то пугающих ситуаций. А если мне придется с ними столкнуться, значит, я тогда должен кого-то из вас просить, чтобы сопроводили меня, а вдруг не станет... Хотя умом я понимаю, что там опасности никакой нет, но ничего с собой не могу сделать, не могу изменить свое восприятие. Потому что я смотрю на мир так, сквозь эту призму, сквозь призму страха. И задача стратегического терапевта не адаптировать человека к нашей реальности, а адаптировать э, реальность, которую человек создал, изменить ее, Адаптировать ее к тем целям, которые он себе ставит. Сделать его реальность более функциональной. Так, чтобы он меньше страдал, а еще лучше, чтобы э, он э, продолжал идти по жизни и развиваться. И в этой книге Цоколова «Дискурс радикального конструктивизма» есть статья Пола Вацлавита, которая называется «Адаптация к реальности или адаптированной реальности». В отличие от традиционных подходов, хочу привести метафору, чтобы сравнить стратегический подход и взгляд с этой перспективы, с традиционным подходом. Человек подходит к двери, вставляет ключ, в замок, пытается повернуть, замок поворачивается наполовину, а дальше там что-то заедает, и дальше он не крутится. Первое соображение – испорчен замок. Заржавел, там что-то заклинило и так далее. И нам нужно вызывать мастера, который разберет этот замок, выявит структуру и починит замок. Второе соображение – ключ не подходит. Вот это с позиции стратегического подхода. Ключ не подходит. И моя задача – подобрать такие отмычки, которые бы открыли замок. В традиционной терапии изучают проблему, причины ее возникновения, что там испорчено, как там, что это происходит. Стратегический терапевт этим не интересуется. Его задача подобрать отмычку, чтобы решить проблему. Меня не интересует, как устроен замок. Меня интересует, что я должен сделать, чтобы он открылся. Поэтому э, э, то, о чем я буду говорить, это теория э, неонтологическая, допустим, теория страха или теория депрессии. То есть, как страх или депрессия существует на самом деле. А я буду говорить о том, э, э, как избавить человека от страха и депрессии, от навязчивости и так далее. И э, теория Нардона – это теория изменений. Это модель. Модель полезная для того, чтобы добиться эффективного результата в короткие сроки. Но как существует э, страх или навязчивость, или анорексия на самом деле, что там сломалось в этом организменном или психическом устройстве, по большому счету стратегического терапевта не интересует понятно делаем перерыв 10 минут